Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале Все для Клёва». Сегодня 19 декабря 2019 года и хочу вам сообщить радостную новость, друзья. Наше вебер-сообщество «Всё для Клёва Днестр» просто развивается семи мильными шагами. И все это благодаря вам, друзья, которые участвуют в наших благотворительных акциях. И сегодня не исключение, сегодня в честь этого грандиозного святого праздника сообществом Все для Клёва Днестр» решили сделать подарки нашим военным в госпитале, купив елки для отделений, в которых лежат бойцы, и купить сладости. Елки мы будем покупать в Виргадолинском. Вот если вы видите, напротив меня находится лес, лесхоз. Вот, и сразу же напротив него есть домик. Я вам покажу сейчас. Вот здесь. Вот ребята продают елки и узнали, что э, я беру для госпиталя, даже сделали скидку. Вот, друзья, смотрите, какие красивые елочки. И сравните цены в городе, такие, такие елки где-то минимум по 400-450, по 450, а то и по 500 гривен, нам дают по 200 гривен. Вот Аня, и если что, она вам продаст со скидкой, если вы скажете кодовое слово, все для клевого Днестр. Да? да. Договорились. Мы его передадим в детский дом, мы сейчас еще поедем в детский дом, отвозить конфеты и передадим с этим веночком. Все, это будет. Это Паша. Привет, друзья. Димон. Приветствую. Игорь. Всем привет. Ну и я. Пока четыре белочки Пошли. Подарок от Viber-сообщества. Все для Клюва Днестр. Спасибо. Это у нас такая благотворительная акция. Ой, Рыбаки собрались с деньгами и купили елки для пацанов, которые лежат в отделениях. Юрий Степанович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. От нашего вайбер-сообщества все для клёва» Днестр, рыбаки скинули деньгами и купили такие елки. И разносим чисто вот, вот так вот, бесплатно. Ого, прикольно. Спасибо. Со, Спасибо. Что пишем праздником у вас, делаем святого Николая. Ставить. Куда ее? Да, ну, войдёмте. Здесь, Вы разносите, да? Ну, сколько... У нас мы купили семь елок, Поэтому... Попавшихся первых 7 отделений, и ваше отделение, так как оно краще терапевтическое отделение, да, то вам и елка. <сOR> <сOR> <Ты можешь> все, всего хорошего, до свидания. Спасибо. Да, Да, Физиотерапевтическое отделение. Здесь лечатся практически все пациенты. Вот тут есть Тамара Витальевна. традиционной медицины. Которая творит чудеса. Тамара Витальевна. Святой Николай. Святой Николай, вы что не знаете? Открывай, развяжите. Мы очередной раз пришли к вам. Пожелать вам счастья, здоровья, любви, удачи, всего самого-самого хорошего. Спасибо Будьте счастливы вам. и здоровы. Спасибо большое. Это рыбаки нашего вайберсообщества, все для крывого Днестр. Скинулись так, чисто благотворительно. И купили елки, чтобы стояли в отделениях и лечили. Друзья, вот это Тамара Витальевна. Это самый лучший доктор всех э, времен и народов. Если вы хотите бросить курить, если вы хотите отказаться от сладкого и не знаете как, она вам поставит иголочку и все будет хорошо. Правильно, Тамара Витальевна? Правильно. Мы вас поздравляем со святым Николаем. Счастья вам, здоровья, любви, удачи. Всего самого-самого хорошего. Друзья, я хочу показать вот это вот это вот, это, вот золотые руки, вот эти, которые, которые спасли кучу жизней наших бойцов. Поэтому дай бог вам здоровья. Вот эта елка для них, для бойцов. Ну правильно это выделение что ли? Да. Было. Спасибо. Ивановна, Ивановна, нас через год, а в опять небулочка. придем и принесем ему елочку. Так да, что спасибо. 19 числа. Традиция не меняется. В этом году Илья Леопольд Мороз, потому что он третий. Леопольд Мороз уже третий первый числу. Вот так ему и надо. Поздравляем его! <смех> так, давай. Девушка, здрасте. Здравствуйте. Вам елочка нужна? Здравствуйте. А, Здравствуйте. У нас есть вайберсообщество, да. которое занимается благотворительностью. И решили вот, привезти вам елку, чтобы пацанов, которые у вас лежат. Был нормальный Новый год. Хорошо, очень прекрасно. Подходит? Конечно. Мира всем нам и здоровья вашим, нашим спасибо пациентам. Большое. Держите. Спасибо. Это в честь святого Николая. Вайбер сообщество, все для клевого отнеса. Уже под... даже елка есть. Ой, спасибо да, огромное. Нормально спасибо. подходит? Отлично, отлично. Валентина переживала, что она уйдет в отпуск. И еще и не, не будет. Нарядит, и, не и не нарядит, будет. да. Всё, значит... Сейчас красота успеет уже нарядить. Ну, да, на всё. нет. Все, будьте здоровы и счастливы. До свидания. А это что? Это магнитные закладки детские. Класс. И вот блокнотики, когда, вот да? Что-то записал, поставил закладочку туда магнит. И ты, класс. Вот. И... Это что, капиллярные это... ручки, да? Это ручки. Угу. Прикольно. И вот такие сумочки вот детские. Сумочки детские. Ага. Да. Класс, да. Там короче вот целая сумка. Ого. Угу. Отлично. Ну, друзья, купили мы фрукты, зефир, конфеты, такие, такие, такие, коровку, суфле, печенье, такие конфеты. Это все, друзья, благодаря вам, тем, кто участвовал и поддерживал этих детишек. Ну что, старались брать все в коробочках, чтобы не, было, не возникало вопросов. Там есть дата хранения, дата выпуска, дата крайнего использования. Да. Поэтому, чтобы не задавали лишних вопросов и не было проблем, решили брать все свежее и все в коробочках. Спасибо, друзья, вам огромное. Мы постарались тоже. Потратили какое-то время, но делаем это с удовольствием и с большой радостью. Да, кстати, вот, друзья, мы сегодня э, обслуживаемся, улучшим сотрудники Идеала. Валентин, да. Зовут Валентина. Валентина. Друзья, получилось 2539,55. Батарейка да, закончилась. подкрепиться и, и в дорогу. Да. И тут самый вкусный кофе и чай. Правильно? Да. Стоит своих денег. Да. Рекомендую. Идеал на Бугаевской. Друзья, вот мы приехали в Красносельский, будинок Интернат. Вот. вот. И сейчас найдем директора и все ему отдадим. Петр Ястафьевич, да? Директор... Привет, директор Красносельского детского дом-интерната. Спасибо, ребята, за гуманитарную помощь, за сладости Гню Святого Николая. Дети очень рады. Спасибо, что они к нам. С такими подарками нужными приехали э, удачи вам добра мира благополучия в новом году хорошего клёва о точно спасибо вам огромное спасибо, спасибо. Так, вот. все это все ваше вот чек да приходите пожалуйста по чеку да друзья вот так заканчивалось сегодня сегодняшнее приключение с пашей мы благодаря всем вам смогли помочь детям и бойцам и Спасибо святому Николаю, который нас вел. Да? Всем подарили праздничное настроение. Боженька нас вел правильной дорогой. Всем вам огромное спасибо. У нас все шло как по маслу. Никаких проблем не было. Везде нам были рады. Везде люди откликнулись своей добротой. Все просили передать огромное спасибо. Всем вам. Друзья, этот маленький шаг, но он первый с точки зрения благотворительности. Поэтому это мы еще будем этим заниматься, поэтому подключайтесь на YouTube-канал "Все для клёва", чтобы видеть все новости. И подписывайтесь на Viber-сообщество "Все для клёво» Днестре. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал "Все для клёво». Ну, всем, всем спасибо, прощаемся. ребята. Пока-пока. С праздником всех. А, да-да-да, подожди, Паша. А пожелать браконьерам что? вы же браконьерам что-то пожелать. Браконьерам? Значит, уважаемые, вернее, неуважаемые браконьеры, хочется вам сказать, меняйтесь меняйтесь, потому что вам не будет нормальной жизни на действии. Понимаете? Ваше время заканчивается. Найдите себе нормальную работу, найдите себе нормальное занятие, развивайтесь, чему-то учитесь, потому что то, что вы делали, это незаконно. И я не думаю, что вам будет приятно, если будут скрыть ваше имя, ваша фамилию, и будут... как потом на это отрегируют ваши дети, внуки. Подождите, пожалуйста. Да, особый привет дрочистому. Да. Прекращайте рвать рыбу, ребят. Особенно вот тот, который последнее видео, да? Ну, вроде человек ну, не бедный, да? Ну, ну, что он делает? Брат Митя умирает. Да, ухи ухи просит. Просит. Да. Поэтому, друзья, вы выводы. Делайте выводы и, меняйтесь. и меняйтесь. Последний день живем, в конце концов. Меняйтесь к лучшему, друзья. Нам чтобы что-то оставить для наших детей, для наших внуков. Какие-то чистые берега Днестра с рыбой. Поймите правильно. Только так и никак иначе. Все, пока.